Всем привет! В сегодняшнем видео разберемся, какие налоги платить инвестору, с какой деятельности, как их оптимизировать, что лучше делать все инвестиции в белую, либо наоборот стараться как-то этот вопрос оптимизировать. Основная задача стоит уйти от перевода с карты на карту, потому что очень многие ребята до сих пор это делают. Хочу вас огорчить, в 2020 году и далее с этим будут сложности. Поэтому готовьтесь, переводите все свои истории в белую, если вы до сих пор этого не сделали. тем более. В этом видео сегодня я покажу, а сколько на самом деле вы сможете заработать, если вы будете платить все в белую. То есть какие есть преимущества и как это можно оптимизировать. Поэтому, как обычно, лайк авансом, подписываемся на новые ролики, ставим колокольчик, задаем свои вопросы и пишем любые свои комментарии под видео и смотрите это видео до конца, потому что сегодня разбираемся в деталях. Какие налоги платят арендный бизнес, какие налоги платят с дивидендов, какие налоги платят с фондового рынка и самое главное, как в каждом из этих случаев вы сможете сэкономить. Итак, мы уже определились, то что если вы принимаете платежи на карту, то все в принципе это прозрачно для налоговой и пока если вы сейчас до сих пор еще не получили уведомление о том, что необходимо дать свои пояснения по поводу этого дохода и например заплатить недоуплаченную сумму, будьте готовы к тому, что рано или поздно это может произойти. Хорошо. Теперь давайте разберемся, какие налоги платим. Первая, самая частая история инвестора это энд-бизнес. То есть, когда вы сдаете свою собственную недвижимость, существует два налоговых режима обычных да, это индивидуальный предприниматель. Если вы не превышаете сумму, которая установлена лимитами на момент записи видео, это 120 миллионов рублей в год оборот. То есть, если вы его превысили, соответственно, вы не сможете уже использовать этот налоговый режим. Зато у вас может быть несколько обществ с ограниченной ответственностью, в которых вы можете быть учредителем и получать дивиденды. Для начала давайте разберемся с самой простой историей, когда у вас есть своя квартира или свой доходный дом, и вы сдаете недвижимость физическим лицам. Соответственно, вы платите 6% как индивидуальный предприниматель, также есть возможность взять, купить патент на свою недвижимость, которая привязывается конкретно к адресу. Есть такая история в Москве, в Московской области, но ну, ребята считали: на самом деле в каждом конкретном регионе надо смотреть, можно это делать или нельзя. Но большинство инвесторов используют 6% процентный налоговый режим. Все, что приходит, платите 6% и и, в принципе, больше ничего не делайте. Если вы также сдаете другие какие-то активы в аренду, автомобили, например, либо вы сдаете в аренду специнструмент, музыкальные инструменты, целая куча разных вещей. Я уже говорил, у нас есть чек-лист о том, а что, в принципе, можно сдавать в аренду. Рекомендую также его посмотреть. Ссылку дадим в описании и дадим в подсказках. Хорошо, то есть с бизнес бизнесом разобрались, чаще всего это 6% или патент. Опять же, у нас есть видео на канале, недавно вышло про самозанятых, то есть посмотрите, возможно вам подойдет этот налоговый режим и вы сможете сдавать, во-первых, меньше отчетности, во-вторых, вам нужно будет привлекать бухгалтера для того, чтобы он вел вашу бухгалтерию, пусть даже на аутсорсе, и в-третьих, вы сможете платить, к примеру, 4%, если вы будете работать с физическими лицами, то есть согласитесь с этой экономией, это значительно проще. Хорошо, вопрос номер два – это дивиденды, какие налоги платят? инвестор, если он получает дивиденды. Он получает дивиденды в двух случаях. На момент записи этого видео дивиденды составляют 13%. Раньше было 9%, сейчас 13%. Если вы учредитель ВОО, вы можете вывести все дивиденды один раз в квартал под 13%. То есть это фактически приравнивается к НДФЛ и специальных налоговых льгот. А, эту историю сейчас нет. И второе, если вы акционеры, получаете выплаты дивидендов по акциям. Та же самая история то есть вы будете платить 13%, даже если компания не является публичной. И третья история если это фондовый рынок. То есть, если вы работаете на фондовом рынке, там существует один обходной маневр, который позволит вам не платить налоги абсолютно. Еще раз, не платить налоги вообще. Хотите узнать, как не платить налоги? Ставим палец вверх. Подписываемся, пишем любой комментарий, а мы продолжаем. На самом деле, когда вы покупаете инструменты на фондовом рынке, это могут быть облигации, это могут быть акции, если у вас обычный брокерский счет, вы должны заплатить 13%. То есть, если вы ввели в брокерский счет миллион, а доход у вас от сделок составил 1,2 миллиона, вы с этой разницы заплатите 13%. Но есть исключение, оно называется индивидуальный инвестиционный счет. На четырехдневном марафоне «Как создать пассивный доход в интернете» мы эту тему разбираем подробно и как раз он позволяет вам платить 0 налогов в течение следующих трех лет, если вы будете покупать облигации и акции. Поэтому, если эта тема вам интересна, так же как и тема создания пассивного дохода за четыре дня, будет ссылка в описании, переходите, регистрируйтесь и начните действовать. Потому что самое плохое, что мы можем делать, это Годами собирать информацию, но так и не создать ни копейки пассивного дохода и продолжать постоянно менять свое время на деньги. Просто подумайте, если вы сейчас не начнете, да, вот представьте себя в 8 утра встающего и едущего на работу на завод, а вам уже 75 лет. Хотите вы этим заниматься или не хотите? Вопрос, будет ли пенсия, будет ли увеличен пенсионный возраст? Ведь есть страны, в которых пенсии уже не существуют. И почему бы России не присоединиться к этим странам? Если вы считаете, что это несправедливо, напишите нам в комментариях. Но мое мнение такое, то, что каждый человек отвечает за свой доход. И он также должен отвечать за свой пассивный доход. Поэтому, если вы начнете это делать сейчас, уже через несколько лет у вас будут совершенно другие результаты. Итого мы разобрали арендный бизнес, 6% если вы сдаете недвижимость и 4% если вы сдаете это как самозанятые, 6% если это сдает ООО, либо ИП. Соответственно дивиденды, дивиденды могут быть, если вы учредитель в ООшке, либо вы акционер, тоже частая конструкция, вы платите 13% со своего дохода, как физическое лицо, учредитель юридического лица. И фондовый рынок, вы также платите 13% на момент записи этого видео, потому что разные ситуации были в стране и, к счастью, были времена, когда платили 9%. Но, как сказал Роберт Киосаки на встрече, господи, налоги как в раю. Поэтому, ребят, прямо сейчас давайте разберем а что же значит луди, как в раю и чем на самом деле вы рискуете и что вы теряете если вы работаете в белую на самом деле мое мнение то что работать в белую проще потому что вы получаете официальный доход который можно учитывать при получении кредитного плеча при получении ипотеки при получении потребительского кредита то есть когда у вас есть оборот на счетах вот бывало ли у вас также отпишитесь в комментариях что банк сам вам предлагает готовые кредитные предложения, говорит, вам одобрен потребительский кредит на такую-то сумму. И вы увидите то, что чем больше у вас идет ротка по счетам, тем большую сумму вам предлагает банк, с которым вы работаете. У меня так было много раз, то что один и тот же кредит мне увеличивали сумму, снижали ставки, рефинансировали. То есть это хороший инструмент, если вы работаете в белую. Если у вас ноль на счетах, у вас будут сложности с кредитным плечом. К примеру, вы не сможете запустить бизнес на морских контейнерах. У нас было видео, в котором я показывал историю, как можно запустить этот арендный бизнес, получать около 150 тысяч рублей, при этом вложив ноль своих денег, просто используя принцип кредитного плеча. Теперь в завершении хотелось сказать, а сколько на самом деле мы платим налогов. То есть представь, что ты платишь 6%, и ты думаешь, блин, я же плачу это с выручки, но смотри, когда к тебе от актива приходит, например, доход в размере 40% от стоимости, это значит, что с этого дохода ты заплатишь 2,4% всего. То есть подумай, что проще. Укрываться от налогов, лишить себя кредитного плеча и постоянно подвергать себя риску, да, что тебя вызовут и тебе все-таки доначислят эту историю, либо просто увеличить доходность на 2,4%, если, если твоя текущая доходность 40%. Если доходность 20%, это уже такие консервативные инструменты, то твой налог с этой суммы составит 1,2%. Это немного и, на мой взгляд, сила кредитного плеча как раз в том, что ты можешь значительно увеличить доходность, если будешь работать в белую. Если вам эти мысли оказались полезными, обязательно подписывайтесь отмечайтесь в комментариях что вы думаете по этому поводу нужно ли платить налоги в российском государстве нужно ли платить налоги вообще и увидимся в новых уроках пока